виталий привет рубль по отношению к доллару падает у меня к тебе такой вопрос как к профессиональному трейдеру как к человеку который в этом во всем разбирается что происходит на рынке почему так подешевела нефть почему так скаканул доллар и самое главное как это на нас отразится в частности например давай возьмем Мою целевую аудиторию, которая то есть, сидит на моем канале, это большинство индивидуальных предпринимателей, как, э, которые занимаются малым бизнесом. Также обычные работящие люди, которые работают в магазинах, на заводах, в, раз, в различных госучреждениях, э, получая за это среднюю или маленькую зарплату. Как это отразится на интернет-предпринимателях, которые занимаются там, продвижением своих интернет-магазинов, настройкой рекламы, администраторов э, телеграм-каналов? Что ждать, куда мы идем? Как это отразится на тех людях, которые, чтобы э, сэкономить, идут из более дешевого магазина, э, из более дорогого магазина покупать товар в э, более дешевый, чтобы сэкономить 100, 200, 300 рублей? Так, ну, в принципе, понял, Кирилл, смотри, я тут такое дело... Ты, конечно, так называешь меня – профессиональный трейдер, бла-бла, круто, спасибо большое, но на самом деле я так не отношу себя к этому делу, тем более к профессионалу, а поделюсь своим опытом. Он uh -huh. у меня где-то около года 3 четыре хотя я проходил обучение у действительно профессиональных трейдеров, это и Игорь Мешков, он занимается инвестициями, там более миллиона у него, ну, он трейдингом занимается, да, и вот за вот этот весь опыт. Я могу только сказать одно, что вот на самом деле вопрос, да, куда идет там, куда идет рубль, не знает никто. Вот э, все могут только предполагать. Вот э, мой, например, ответ на вот этот вопрос, да, я могу только согласно графикам своим, которые я вижу, э, сказать, что будет с рублем в ближайшее время. Ну по графику, вот я сейчас смотрю, например, по графику, да, и смотри, какая интересная ситуация. Вот ниже уже того, что он есть, 70 рублей вряд ли будет. Скорее всего, он еще только лишь достигнет цены 70, 76 рублей, как это было в 2016 году. Чуть ранее, в 2015, он стоил 69. То есть, по, вот цена, она дает как бы точку, потом идет отскок, потом она через определенное время туда идет. Сразу это, знаешь, как вот импульс, да, такой. Такой, как будто спортсмен разгоняется, потом отдыхает и дальше идет до финиша. То есть отдыхает, если это длинная дистанция, идет дальше. Вот примерно то же самое и здесь сейчас происходит. И в 2016 году самый большой импульс был до 76 рублей. Все. А дальше он немножко откатился, и плавно все эти годы, уже года 4-3, он только шел вверх. Вот что я только вижу. Соответственно, где-то в течение, может быть, месяца мы дойдем такие все-таки все -таки до 76 рублей, но ну и дальше уже ниже 70 мы не опустимся это вот такое мое предположение теперь второй вопрос там был насчет нефти да да я понимаю что я так понимаю что это как-то связано с ценой на нефть она подешевела доллар скаканул а, вот я например думаю что здесь нет такой прямой связи именно нефть подешевела доллар скаканул скорее всего Здесь идет в совокупности все для того, чтобы за... объяснить то, что у происходит у... в сознании да, людей. Объяснить причину, почему рубль, например, подорожал. А, ну нефть упала. Или там, а, ну коронавирус. То есть людям нужно давать объяснение. <coughs> на самом деле, по моему вот наблюдению из опыта, да, есть такие определенные вещи, вот которые, например, возьмем сделку в 2019 году была новость, одна из компаний поставила на понятие миллиард долларов. Двояко были мнения, то есть, ну что это фейк, то это капля в море на рынке Форекс, но именно она говорила о том, что опцион она выставила в марте будет падение рынка. Соответственно, возможно, вот здесь мы наблюдаем конкретную вещь, когда маркетмеркеры, они управляют рынком. То есть человек, придя, например, на рынок, он может цену двигать так, как ему угодно. И, соответственно, вот эти большие деньги, они и делают деньги. То есть деньги генерируют деньги. Наша задача вот трейдеров, тех людей, которые хотят заработать на рынке, постараться угадать направление вот этих ребят. Дозовем, вот знаешь, есть такая тема, акулы есть, акулы рынка. Да, Почему их называют акулами? Помнишь, всегда акула, когда плывет, возле нее есть маленькие рыбки. Они собирают еду, которую акула укусит. Ну, вот, сила и потом идут вот возле акулы всякие там кусочки мяса и возле нее много много рыбок вот на форекс на трейдинге в трейдинге то же самое вот куда акула идет вот туда цена и пойдет и самая важная задача понять где акула и какая акула куда идет вот сейчас это и происходило то есть э, рынок он сам по себе падал уже давно он назревал то есть пик был в 2010 году да но э, Значит, в этот момент произошли, вот видишь, закупки, да, вот люди покупали, покупали цена, люди такие, а, давай, давай, давай, набирали. И надо было заработать людям деньги, поэтому стали большие деньги продаваться. Соответственно, наша задача а, внимательно наблюдать за этой ситуацией, да, и вовремя, чтобы вот с этими ребятами тоже продавать. Соответственно, вот этот коронавирус, вот эта нефть, это все в совокупности. И здесь вопрос, почему она подешевела, ну, мы помним вот этот выход из ОПЕК а, страны, да, тоже, мы же не знаем у них какие ситуации, но ну, о чем они там договариваются. Здесь логически можно определить. Раз нефть упала, то сейчас вся страна, любая страна, она может добывать сколько хочет. По сути, если посмотреть на нас, то нам это выгодно. Почему? Потому что у нас в России достаточно нефти. У нас очень много нефти, и нам как бы по барабану, у нас качественная нефть. И нам хорошо, что нефть дешевеет. Нам без разницы, можем нефть как бы доставлять. Проблема в другом. Кто мы на мировой арене, в реальности? То есть, то ли мы страна действительно самодостаточная, то ли мы колония. Вот почему нефть дешевеет, по идее, помнишь? А есть такое, почему бензин деше, ну, дорогой. Я не воелся в этих кругах, но вот рядом со мной стали появляться люди, которые действительно видят, как вот леса, например, пшеница и так далее. И вот я могу только с точки зрения объяснить, если Россия является колонией, например, да, ну вот в буквальном смысле слова, то тогда получается дешевую нефть у нас, ее просто забирают, где-то ее делают, и сюда возят как бензин, как товар. Поэтому вот если только с этой, то если бы мы были, представляешь, вот у нас дешевая нефть, у нас и бензин должен был бы быть дешевым. Это извечный вопрос, да, почему? Почему так? Ну, вот так вот и есть. Когда я узнал об одной ситуации, что у нас зерно бывает вывозят в море, там документы переоформляются и заводят опять то же самое зерно, но уже как, допустим, им. То есть, а кто мы здесь? И исходя из этой ситуации, делаем вывод, как на нас это все отразится. Для, для людей, кто работает там-то, там-то, там-то. Ну, по большому счету, никак. Потому что люди, которые на работах, они всегда нужны. Более того, я сегодня думал, твой вопрос интересный вопрос на самом деле проблема наша россии не то что будь бы там колония не колония не это сами люди мы вот если мы сами научимся управлять деньгами то не будет вот этих вещей происходить с нами которые происходят почему Ну первое вот, вот есть бюджет дается на бюджет на городу чиновнику если бы он ну вот чиновник обладающий духовным развитием да он бы не жадничал бы а действительно распределил бы на людей, то и проблемы бы не было, соответственно и жили бы все в достатке, и зарплаты были бы достойные. Сейчас же мы смотрим, что зарплату везде уравняли, по идее, что в Москве, что в Питере, что в Краснодаре официально она там не такая уж и большая, чтобы зарабатывать нужно делать ну, действительно какой-то бизнес, либо э, ну, бизнес, либо вот, э, заниматься бизнесом по сути. Поэтому тот, кто человек на заводе и он занимается там инженер, допустим, или работяга. Но он и будет зависеть от предприятия. То есть с ним ничего как бы не случится. Единственное, что пока есть нефть, эти предприятия нужны. нефтеперекачивающие, газодобывающая, все остальное, вот эти все бизнесные предприятия, мебели, они уже давно ну мелкое предпринимательство, это частник. Единственное, что ему, конечно, будет хуже, потому что ну к этому привяжут повышение цен. Например, доллар скаканул, надо закупки дороги, стали, то есть опять навариваться начнут на людях. Вот, хотя вот основных причин нет, ну, у нас ничего не стоит нам тоже дерево, например, добывать, и, пожалуйста, на внутренний рынок тот же предприниматель может закупать его и ту же мебель делать. Но этого не происходит, дерево отвозится, то есть вот, я так думаю по этой причине. Поэтому предпринимателям, скорее всего, придется повышать цены, соответственно, и цены для народа. Что делать, <смех> что делать? Во-первых, интересный момент учиться все-таки инвестировать и торговать, потому что интернет дает нам такие возможности огромные. Вот, например, у нас есть компания Life is Good, тоже хорошая наша российская, кстати, компания и на уровне государства. Там есть инвестиции в долларах 40-60% в евро. Здесь какой момент? Вот для них, например, вот этот скачок, он не как сказать, вообще никак не повлияло. Они даже рады. Вот мы тоже сидим у нас счета долларовые, да, но ну, произошел рост рубля. Ну и что? Мы даже не, не, его не почувствовали. На самом деле у нас просто за рост даже доллара получился заработок выше. Денег стало больше в рублях. Понимаешь, какая история интересная. А вот, ну как это повлияет на человека, который получает зарплаты? Да никак абсолютно никак. Ну, будет он получать те же 20 тысяч рублей. Ну, повысят ему индексацию в связи с этим э, подъемом денег. Там зарплату ему повысят. Ну, немножко повысят цена на продукцию ну, в магазине. Но это не решает проблемы россиян абсолютно. Почему? Потому что мы не умеем вообще, в принципе, деньгами распределять. Лежаться. вот проблема российская какая то есть вот мы получаем зарплату вот у людей почему денег их нету не потому что они получают зарплату 20 тысяч нет они ее получают и начинают вот все берут и тратят ну отложи ты допустим вот как есть там 10 процентов начни откладывать с каждой зарплаты потом у тебя появится капитал маленький ты начнешь его сам инвестировать. есть много инструментов которые позволяют даже просто не трейдинг просто инвестировать тебе не нужен банковский депозит сам Сами банки тебе будут выдавать кредиты. Вот Я вот делал такой эксперимент. Я брал с карточки с кредитом 50 тысяч рублей, загонял их на рынок, провертел их там за месяц, возвращал кредит и заработал сверху, там, если 5-10, 40%. процентов. Угу. То есть кризис же не влияет здесь на меня. Мы слишком мелкие такие, чтобы, ну, как-то, ну, сказать, знаешь, как-то, чтобы он взял меня и прибил то есть у нас нет таких денег чтобы мы от него сильно пострадали там от вот этих скачков там миллиарды может быть были бы если может быть мы да вот так вот бы захватили хотя партнеры многие у нас потеряли на форексе достаточно много денег для них но это потому что все-таки было не соблюдение правил то есть мы работали последними деньгами нельзя то есть так же как вот например ту же зарплату мы получаем, раз, и все тратим. Зачем? А потом ходим без денег, потом занимаем долги. Поэтому в данный момент времени я бы рекомендовал, наверное, все-таки вот успокоиться и сказать, слава богу, что все так происходит, потому что голоданий не будет однозначно. То есть мир, он такой, что и, и субсидии выделяется, и вон сколько еды вы, выдается там туда-сюда. Ничего нету нужно было просто опустить цену, нужно было просто заработать. Большим людям большие деньги, это произошло, сейчас мы уже имеем достаточно спокойный рынок, сейчас цена будет где-то 70-75, максимум цена чуть-чуть поднимется, в принципе все так и будет. Единственное, что вот видишь, происходит такой момент, но мне непонятно еще до конца, кто мы, то есть на мировом рынке, да, то есть колония, либо мы все-таки самодостаточные, и если мы колония, тогда все объясняется почему дорогой бензин, почему у нас дорогая себестоимость. А если нет, ну тогда надо нам заниматься внутренним самообразованием. Потому что не обманывать, допустим, выполнять исполняете качественные обязанности. Даже доносить информацию людям, есть же вот у предпринимателей. Не каждый же предприниматель знает, что он может отдавать там 13% те, которые он платит, в конце года получать. не каждый. Также не каждый знает, что он не может, может не платить налог на машину, еще на что-то. Это называется образование. На, вот внутри. У предпринимателя он об этом не думает, он занят бизнес-процессами, а юридически не подкован. То есть у нас идет малая информированность о, законов о бизнесе. Вот понимаешь, о чем я говорю? То есть предпринимателям э, можно порекомендовать все-таки больше в эту сторону посмотреть, да, изучить, что им положено. Сейчас вот идет эксперимент для самозанятых, например. Посмотреть может им стоит убрать АИП и зарегистрироваться как самозанятый, там всего 4%. Это как эксперимент идет в России на 10 лет, почему, почему бы нет, почему не попробовать. Виталий, пользуясь случаем, хочу тебя спросить про Тинькова. Как известно, у него проблемы с налогами, за это его не выпускают из Лондона, его там могут экстрадировать в Америку и там он уже будет отвечать по закону за скрытие своих доходов, возможно, даже там, по-моему, присядет. Вдобавок ко всему этому он еще заявил, что он борется с ликемией и что, вообще, грубо говоря, там скоро может умереть. На этом фоне акции Тинькова банка сильно просели, сейчас все испугавшиеся инвесторы забирают свои вклады, но многие эксперты, которых я смотрю, говорят, что именно сейчас на вот этом моменте такой просадки очень выгодно закупаться акциями Тиньков банка, потому что Тиньков банк крутой. Потому что он удобный и его акции только, будут только продолжать расти, несмотря на то, что даже если его основатель там, умрет или сядет в тюрьму. Так ли это? Задам тебе конкретный вопрос. У меня, например, есть 100 тысяч рублей. Стоит ли мне сейчас закупаться акциями Тинькофф Банка, чтобы не только там, сохранить свои деньги и свои рубли, но еще, возможно, их приумножить? Выгодный ли это будет вклад? Ну, смотри, Кирилл, давай посмотрим по графику, примерно посмотрим, что нам показывает график Путинков. Значит, если посмотреть за хотя бы последний месяц, то график валится уже у нас с февраля. Угу. А конкретно начался валиться с 11 февраля 2020 года. Если эта новость и то, что с ним там происходит, это вот в этот период времени, тогда это можно связать, вот это падение с вот этой ситуации по нему. Если э, по нему новость, о которой ты говоришь, вышла позже, то возможно проблемы у Тинькофф начались раньше и надо было бы как-то это объяснить людям и вот э, произошел тот случай, о котором сейчас все говорят. Потому что падение идет непосредственно с 11 февраля. Тут играет роль выход вот этой новости, о которой ты говоришь. Дальше, ты говоришь, как-то такое слово употребил, просели. Здесь по графику видно упали. И они uh -huh. упали настолько низко, что даже если я посмотрю за пять лет период, а даже и больше, если возьму, то в... даже в девятнадцатом году, в ноябре, его акции стоили 1200, сейчас это 1187. В общем, они находятся на самом-самом дне, действительно, и а, закупаться есть смысл, если человек верит в то, что эта компания будет работать. И в данном случае, вот еще, кстати, на вопрос отвечая, что делать предпринимателям, у нас сложно бизнес строить в России. Как видно, как мы известно, да, вот и я вот не от себя, а по а, значит, а, диалогам, по общению, да, бизнес отжимается, то есть отбирается. Возможно, этот процесс происходит сейчас у теньков. И вполне возможно есть смысл заходить сюда. Теперь по поводу 100 тысяч стоит ли заходить сюда. Но тема инвестиций, значит, и особенно покупок акций это такая высокорискованные, значит, вещи. И они зависят от индивидуального от этого человека, который эти деньги вкладывает. Если ты веришь в эту компанию, то сейчас хороший вход. Я не скажу, что он там, может быть, еще будет лучше, но вот сейчас хороший, нормальный, достойный, хороший вход. Как было у него акции давно, такие цена, вот она сейчас вот такое есть. Что будет дальше, как они могут ли они еще дальше продавить, если это идет отъем бизнеса, по идее, допустим, связанный с новостью, то теоретически могут они еще продавить дальше цену, чтобы скупить акции побольше у тех, у кого они есть. Но эта цена хорошая, даже для входа, даже если чуть будет ниже. Также есть момент, вот есть у тебя 100 тысяч. Попробуй их разделить, например, вот нравится тебе Тиньков, возьми, да, но часть денег лучше все-таки инвестировать в те проекты, в стартапы, которые есть на данный момент у нас очень интернет такая тема и вообще время такое, что богат для возможностей. Вот есть человек, приходит и говорит, вот у меня есть, например, возможность доставить три вагона сахара с Краснодара в Москву. Мне нужна, короче, там сумма 20 миллионов. Давайте скинемся, я это сделаю, я отдам вам деньги, там 20% сделок я отдаю. И вот кто каждый кидает эти вещи, да, этот человек берет эти деньги, организует это дело и потом отдает навар, о котором договаривался. Таким образом, много людей выходят с предложением организации своих, своих компаний. И в данном случае, возможно, есть смысл разделить твою вот эту инвестицию, да, которую у тебя есть, клубок, допустим, эти 100 тысяч, на несколько вариаций. И тогда вот диверсификация, которую ты реализуешь внутри вот этой суммы, она обеспечит тебе возможные да, просадочные моменты в том же Тинков а там выстрелит. Либо наоборот, то нет, теньков подстрелит. Но все в одну корзиночку, как бы ложить, ну не совсем грамотно. Понял. Спасибо, Виталий, еще раз. На этом давай заканчивать. я думаю, мы с тобой на связи. Давай. Будут какие-то крутые идеи, крутые предложения. Пиши, сделаем, покажем все на примере и посмотрим, как это работает, как работают твои прогнозы, как работает твоя экспертность. Как... Все, ладно, давай, пока, спасибо еще раз.